Это Адмиралс, меня зовут Лембетов. В прошлом видео рассказал, как научиться видеть движение цены. Сегодня покажу, как за движением видеть паттерны, помогающие читать ее поведение. И первое, с чего начнем – базовая структура движения цены. Разберемся, на что обращать внимание и как оценивать силу подобной структуры. Базовая восходящая структура – три волны вверх и 2 вниз. Или два локальных максимума и два локальных минимума. Ключевым будет то, как цена обновила максимум, то есть насколько высоко продвинулась, и отношение отката к предыдущему хаю. Посмотрим на первый пример. Цена идет выше пробитого максимума и возвращается к нему на откате. При таком движении цена показывает хороший сильный тренд. И когда видим похожее движение, можем ожидать дальнейшего продолжения тенденции. Во втором примере цена не доходит до пробитого максимума, значит тенденция усиливается. Это не всегда говорит о сильном продолжении тренда. Так как часто усиление происходит перед ослаблением с возможным переходом в боковик. Но если цена не пробивает локальный минимум, значит есть вероятность продолжения тенденции. Третий вариант пробой на откате последнего максимума. Признак ослабления тенденции. Это не значит, что будет близок боковик. Скорее всего, в ближайшее время цена будет двигаться в диапазоне без явно выраженной тенденции. Понимание динамики максимумов и минимумов дает ключ к оценке. Как самой тенденции, так и ее силы. При анализе нисходящего движения смотрим на те же признаки. Если цена возвращается к пробитому минимуму, движение имеет хороший шанс продолжиться. Если усиливается, но не пробивает последний максимум, сила увеличивается. Здесь также важно смотреть на динамику объемов. Если на локальном лоу объем значительно вырастает, с высокой вероятностью ждем временной остановки тенденции. Смотрите, хороший пример. Цена импульсно сходила вверх, затем показала слабость, после чего вернулась к нормальному движению, с откатом к пробитому хаю. Подобные элементы структуры позволяют оценивать текущее движение цены. Вы можете оценивать силу тенденции. Когда видите ослабление тренда, не входите в сделку или выходите из уже открытой. Понимая, что тенденция редко меняется в моменте, можно управлять сделкой более гибко, что дает хороший результат. Помимо базовой структуры, о силе тенденции помогает судить трендовые линии. Важно понимать, пробой трендовой линии не говорит об окончании тенденции. Тренд – инерционная история и сразу редко заканчивается. Но пробой линии тренда говорит о временной слабости. Когда видим тренд, предполагаем, что скорее всего он продолжится и с меньшей вероятностью развернется. Когда на максимуме цена формирует разворот, то скорее всего ожидаем, что движение перерастет в боковое. Чаще всего это происходит, когда цена дважды пытается преодолеть уровень и не может даже добраться до него. Тогда видим формирование фигуры голова-плечи. Или происходит двойной тест уровня. Тогда на графике формируется двойная вершина или дно. Грубая ошибка. Смотреть на эти паттерны в отрыве от общей динамики цены. Очень важно, где сформировались эти фигуры. Если фигуры формируются на уровнях со старшего таймфрейма в направлении глобальной тенденции, Тогда ждем, что цена сменит локальный тренд и пойдет в направлении старшего таймфрейма. И тут важно следить за динамикой движения цены. Как ведут себя максимумы и минимумы, повышаются, понижаются. Что происходит с объемом при пробое локальных хайов? Повышается ли волатильность? Если цена формирует уровень на младшем таймфрейме, который находится в зоне уровня со старшего таймфрейма, это хороший вариант для поиска входа. Для этого можно использовать элемент базовой структуры откат к пробитому максимуму на восходящем движении или откат к пробитому минимуму на нисходящем движении. Для того, чтобы убедиться, что в точке отката появилась плотность лимитов, нужно дождаться формирования в зоне уровня нескольких небольших свечек, достаточно трех, после чего можно входить лимитной заявкой. Итак, если подвести итог, на протяжении всей торговли оценивайте динамику базовой структуры движения. Смотрите, усиливается тренд, ослабевает. Наблюдайте и делайте выводы. Какая у актива глобальная тенденция? День-час. Какая локальная? 5 минут. Далеко до сильных уровней со старшего таймфрейма. Когда сделка открыта, управляйте ей, также оценивая, какую структуру формирует цена. Если идет усиление, держите позицию. Если ослабление, сокращайте. Всегда управляйте сделкой активно. Не оставляйте свои деньги на волю случая. Ставьте стопы. И тут самое время напомнить, что подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, оцениваете ли структуру движения цены при торговле, подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!